Всем привет! Добро пожаловать на канал Сениоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами разберем восклицания в испанском языке и немножечко поговорим про вопросы в испанском языке. Начнем мы с восклицаний. Давайте начнем. Восклицание обычно строится с помощью местоимения к. И после него, после к, может идти. Прилагательное, наречие, либо существительное, например, наречие «кебьен», как здорово, да? А прилагательное какая красивая, и существительное коче, какая машина. Если вы хотите добавить еще и глагол, то добавляйте его после наречие прилагательное или существительное, то есть ке потом прилагательное наречие либо существительное и глагол. Например, у А поезд какая-то сегодня красивая, да? Либо ке кочет, вот это у тебя машина, да? Какая у тебя машина? А если вы хотите еще добавить местоимение, да? Либо объект, про который вы говорите, например, какая у тебя есть у тебя машина, у тебя, да? Мы поставим это в самый конец. То есть сначала мы начнем к, потом прилагательное на речи существительное, потом глагол, а потом уже сам объект. Например, que, coche, tienes, tu, да какая у тебя машина, типа какая классная у тебя машина, да? Также восклицания могут еще использоваться с помощью кому, например, как, да, например, como canta Miguel. Как классно Мигель поет, да? Как поет Мигель? Вообще круто. Либо еще кванту, ну либо квантас, либо cuantos, да, либо cuanta. Например, cuanto dinero se gasta? Вот сколько он тратит денег вообще, да? Либо cuantas amigas tienes? Сколько у тебя подруг, да? Вот, и что я вам хотела сказать про вопросы. И тут уже, кстати, про восклицание еще раз вам тоже скажу. Когда в испанском мы задаем вопрос, либо восклицаем, мы вопросик, если мы прописываем, да, все ставим, как в начале, так и в конце, да, например. Como te llamas? Как тебя зовут? Мы ставим в начале вопрос и в конце, и в конце да. То же самое восклицание. Kevin! Как здорово! В начало и в конец. Вот так да. Знаменитые перевернутые восклицательные знаки и вопросительные знаки в испанском. Не забываем их ставить. И да, когда мы еще помните, я вам говорила про ударение. В восклицательнике, когда мы восклицаем, тоже ставится значок ударения. И в вопросах тоже, например, ке тоже ставится вопрос. Так ведь? Ну, вернее, не вопрос, а уда или поэтому не. Поэтому не забываем это все делать И подписывайтесь на мой канал, здесь много грамматических видео, и словариков много, и всего-всего много. Не забывайте заходить на мою страничку, где есть знаменитые популярные курсы испанского языка от сеньоры Тати. Поэтому заходите, там все смотрите, там есть пробный урок, поэтому переходите, в общем, и все смотрите. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте подписываться на мой инстаграм.